Привет, ребята, сегодня я собираюсь вам показать баг в мафии, а именно как сделать так, чтобы было два священника одновременно. Для этого вам всего лишь нужно убить священника, когда он будет пытаться забирать свое укрытие, после чего просто пройти перестрелку и наслаждаться багом. Для убийства священника лучше использовать абридз. Ну так... вот, священник мертв, теперь осталось пройти перестрелку. Ну вот мы близки к тому, чтобы пройти перестрел. Теперь наслаждаемся багом. Нет, видимо, кого-то мы еще не добили. Не убивайте не меня! Правда! Нет, пожалуйста, пожалейте Бейте меня! Ищите! Не убивайте меня! Не убивайте -а -а -а! меня! жена и ребенок! Теперь наслаждаемся багом. Итак, вот лежит мертвый священник. А вот выходит О, второй. Это всего лишь я, сын мой. Не стреляй, я безоружен. Что вы наделали, сын мой? Столько страданий и за что? Бог прощает грехи, но это же ужасно убийство тягчайший грех я знаю отец но почему-то все пошло наперекосяк где-то я ошибся вот так вот спасибо за просмотр пока